Скоро. Извините, а вы не знаете, как пожаловаться на игры? Эй, слышь, ты сначала быть круче. А как стать круче?